В это время Меркурий будет делать оппозицию к вашему правителю Сатурну, и это все будет происходить на оси домов 1-7. Это ось взаимоотношений с другими людьми, это ось партнерских отношений. Поэтому начало месяца это период, когда нужно контролировать свои эмоции в отношениях, а также это время, когда вам понадобится выполнить какие-то обязательства перед определенными людьми, это может касаться ваших обещаний, которые пришло время выполнять, это может касаться каких-то рабочих нюансов, которые вам нужно будет сделать именно в начале месяца. В целом это период мысленного напряжения, когда вы что-то обдумываете, когда вы постоянно в фокусе, держите какой-то вопрос. Поэтому в данный период времени важно, конечно, выполнять определенную работу, но и находить время для отдыха. 3 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем втором секторе. Полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Второй сектор отвечает за финансы, темы заработка, покупки и продажи. И данная полнолуния может подтолкнуть вас приобрести то, о чем вы очень долго мечтали. Это важный кульминационный момент в плане вашего дохода. К примеру, вы будете очень успешны в своей деятельности в этот период с финансовой точки зрения. Также данная полнолуния может помочь вам подвести финансовый итог. К примеру, ваша жизнь может завершиться какой-то момент выплат, финансовых обязательств и может появиться новый источник дохода. В любом случае это перемены, когда какой-то один момент завершается и начинается что-то новое. Меркурий, планета коммуникации, поездок документов в этом месяце будет очень быстрый. И это хороший знак для тех, кто планирует начинать что-то принципиально новое, Особенно хорошо будут продвигаться дела, связанные с обучением, поездками, транспортом и любой информацией. С 5 по 20 число Меркурий будет находиться в вашем восьмом секторе. Этот сектор отвечает за тему финансовую, а также за преодоление каких-то кризисных ситуаций и за перемены. Так что это очень эффективное время для того, чтобы принимать важные решения, для того, чтобы справиться с той ситуацией, которая вас не устраивала, а также для того, чтобы оперировать большой суммой денег. В целом большую часть месяца именно этим вы, скорее всего, будете заниматься. После 20 числа Меркурий перейдет в ваш девятый сектор, и это безусловно внесет легкость. Ваше восприятие мира — это даст вам возможность посмотреть шире, увидеть прекрасные перспективы, выдохнуть с облегчением. все таки вот этот период с 5 по 20 число будет очень интенсивным. Вы можете, к примеру, очень много работать, то есть какое-то напряжение будет присутствовать. И главное, конечно, работать на результат. И тогда в конце месяца вы сможете увидеть, какие-то новые горизонты. Венера длительный период времени находилась в Вашем шестом секторе. Это было связано с тем, что весной Венера была ретроградной, и, наконец-то, седьмого числа она выходит из Вашего шестого сектора работы и здоровья и переходит в Ваш седьмой сектор взаимоотношений. Поэтому после седьмого числа будет очень хорошее время в плане коммуникации, в плане взаимоотношений с окружающими. Но перед тем, как Венера выйдет из 6 сектора, она соединится 4 числа с восходящим узлом. И это будет время открытия новых возможностей, которые связаны с работой либо с вашим здоровьем. Так что обращайте внимание на те события, которые будут происходить вблизи этой даты. С 8 по 13 число. Будет напряженное время фактически для всех знаков зодиака. Это связано с тем, что Марс, планета активности, агрессии, будет находиться в соединении с Лилит, которая усугубляет негативные качества данной планеты. И также они вместе будут делать квадратуру к Плутону. Главный посыл этого периода контролировать свои эмоции и беречь силы и нервы. Это аспект переутомления, это аспект, когда хочется получить все и сразу. И данный аспект будет затрагивать ваш первый и четвертый сектор гороскопа. То есть это ваше взаимодействие с темой недвижимости, с темой семьи. Это, возможно, вот аспект, когда скопилось очень много дел, связанных с домом, с семьей и в связи с этим какой-то стресс. В любом случае... Конечно, этот период нельзя пройти сложа руки, нужно будет решать какой-то вопрос, но главное тоже не переусердствовать в этом плане, чтобы не доводить себя до истощения. 15 числа Уран разворачивается в ретроградные движения в вашем пятом секторе, который отвечает за детей, хобби, творчество, новые проекты. И вблизи этой даты мы берем три дня до и три дня после, это очень интересное время, когда могут с легкостью решаться те вопросы, которые ранее не удавалось решить, но вы прикладывали усилия. Поэтому может состояться запуск проекта, или может решиться какой-то важный вопрос, связанный с вашими детьми, или вопрос, связанный с личной жизнью, с темой беременности. В любом случае середина месяца может внести неожиданности в вашу жизнь. И также в связи с тем, что Пятый сектор отвечает за наши эмоции, за эмоциональное восприятие мира, то в середине месяца может быть такой дисбаланс именно в этом плане. С 15 по 17 число — очень активное и эффективное время. Солнце будет в соединении с Меркурием и еще в аспекте к Марсу. Поэтому период, очень интересный, очень благоприятный для того, чтобы решать финансовые вопросы, для того, чтобы разбирать какие-то семейные дела, дела, связанные с недвижимостью. Это замечательное время для работы на дому, а также для финансовых инвестиций в тему семьи и дома. 18 числа Венера будет в аспекте Курана и будет затронут Ваш пятый и седьмой сектор гороскопа. Это очень интересное время, неожиданных знакомств — Неожиданных встреч, какого-то поворота событий в отношениях с каким-то важным для вас человеком. Это время новых идей, в том числе и финансовых идей. Вы можете, скажем, увидеть перспективу в вашем проекте, так что старайтесь все-таки обращать внимание на то, что происходит вблизи этой даты. 19 числа будет новолуние во Льве, в вашем восьмом доме. Новолуние это всегда начало чего-то нового. И обычно ситуация по Новолунию зарождается. Мы воспринимаем что-то только как намек и только в дальнейшем данная ситуация начинает набирать обороты. Поэтому вряд ли по Новолунию можно увидеть события в готовом варианте. Но и такое бывает. Восьмой сектор отвечает за финансовую тематику, поэтому данная новолуние может подтолкнуть вас к тому, чтобы принять важное финансовое решение. Взять кредит, ипотеку, совершить крупную покупку. Это может быть наоборот период, когда вы захотите рассчитаться с определенными долгами, либо начнете выполнять какие-то финансовые обязательства по отношению к какому-то человеку. 22 числа Солнце переходит в знак Деву, ваш 9 сектор гороскопа, на месяц. И наступает очень хорошее время, когда в жизни найдется место для оптимизма, когда в жизни найдется место для того, чтобы увидеть перспективы, чтобы расширяться. В целом девятый дом способствует расширению ваших планов, проектов, вашего мировоззрения. Поэтому обязательно следите за тем, как будут отражаться эти события в вашей жизни. 21 и 22 число — очень хорошие дни для начинаний, особенно если они связаны с работой, работой на дому, а также какими-то домашними делами. Это время, когда Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. В период с 25 по 30 число Венера будет в оппозиции к Юпитеру и Плутону. Это время когда будет очень много эмоций, когда могут решаться важные финансовые вопросы совместно с вашим партнером, Это период, когда вы будете ориентированы на заработок. Если ваша деятельность связана с другими людьми, то с оказанием услуг другим людям, то в этот период вы, скорее всего, будете очень заняты, будете много работать. Ну и, наконец, 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Нептуну на вашей оси «Третий-девятый дом». Это неблагоприятный день для поездок, а также для оформления важных бумаг и для серьезных переговоров. В то же время для творческой работы этот день подойдет, а также для того, чтобы немножко снизить э, темпы, снизить свою активность и отдохнуть. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.